Руки что? Выдох, руки поднимаются вверх на выдохе, выдох кто Выдох, мы ограничим пространство, которое, с которого будем брать энергию. Вдох без задержки. плечевых, вдох мы набираем энергию руки и формируется здесь шары энергии. Выдох на выдохе этим шариком прочищаем наш позвоночный стол. Руки идут. Волки ровные, расправим. Вот до подборозка зашли. И разворачиваем и отдаем вверх. Это не котинка, просто вжаль. Вдох, Набираем на энергию изниз. Отсюда. И формируется налитийский шарик. Вот он. Выдох. На Нарезаем шариком, подпитываем наш позвоночник в Опять руки в стороны, вдох, выдох. Вдох набираем. Формируем шарик, выдох. Зашли. На вдохе берем энергию из них, формируем шарик. Но эти вот Выдох. Заполняем на Руки пониже. Не сгибается просто. Опять раз. Неделю, через неделю шесть раз, через неделю семь раз, через неделю восемь раз, через неделю девять раз. Не больше 9 раз смысла нет, только уроков. Понятно, да?